Всем доброго дня, друзья. Сегодня я продолжаю записывать свои обзоры. Прошу прощения, что давно уже их не записывала, были на то причины. Итак, давайте же начинать. Первый курс, который сегодня я изучила, это 200 тысяч в месяц, ничего не делая. Значит, давайте сразу отправимся на сайт автора. Тут нам рассказывают, что вот без заданий, без приглашений, без рефералов, ну, в общем. Без всего парень из деревни зарабатывает 200 тысяч. Видео вот посмотрите здесь. Про автора информация идет. Значит, метод я изучила. Автор предлагает нам вот один основной, еще два, так сказать, второстепенных который ну, в принципе я внимания пока не обратила вот как бы главный до да, метод один вот, в принципе вот, то что нам автор сейчас здесь рассказывает значит сам метод он работает сто процентов это я точно знаю это я на себе испробовала Но тут опять-таки трудно сказать 200 тысяч в месяц так подождите а было тут кстати, да, вот автор молодец, не соврал. Мне что-то показалось, что было написано без вложений. На самом деле этот метод предусматривает вложение. Хотя можно начинать от 1 доллара, но это так, для эксперимента. Как бы вообще, если зарабатывать 200 тысяч в месяц, это, ну, честно, я даже просто не могу вам сказать, какую сумму нужно вложить. Это нужно сидеть, просчитывать и изучать, да, какие там проценты вы будете зарабатывать как бы я точно не знаю этот сервис я с ним не работала конкретно с этим ну как бы знаю то что тут также процент заработка каждый месяц может быть разный поэтому э, можно попробовать в принципе начать с одного доллара чтобы просто проверить эту систему дальше также как автор сам рекомендует не нужно как, как сказать правильно не нужно вкладывать все свои деньги вот в одно определенное место нужно но ну, это все рассказывать в курсе как правильно сделать если например есть у вас 10 долларов вложите по одному только в разные места вот и посмотрите уже проанализируйте результат и дальше уже примите решение в каком направлении вам работать конечно можно развить как бы сумму, да, из одного доллара, но это на это, я не знаю, сколько лет потребуется. Поэтому все-таки вложения нужны будут посерьезнее, чем один доллар, если хотите зарабатывать. В принципе, как бы идея такая, ну, идея рабочая, я тут даже не хочу спорить и говорить, что автор врет. То есть все элементарно, как раз, два, три. Вложил деньги, получил потом проценты, вот и все. В принципе, а, ну, я не знаю больше, что еще по этому курсу говорить. Дальше еще там есть два способа, ну не знаю, я там где даже не вникала в них, если честно, хотя знаю и первый и второй, то есть и третий. Но не знаю, вот с таким бы я поработала, вернее, я с ним, раньше я пробовала работать только на другом сайте, поэтому если есть лишний доллар, то можно, конечно, попробовать. Думаю, что на этом обзоре я буду заканчивать, потому как ну, информация, тут ну, все очень четко. Курс сам разложен, разложено все по полочкам, начиная от регистрации, ну и заканчивая вот самим процессом заработка. Я думаю, тут все ясно. Доллар зарегистрировались, вложили доллар, забрали его с процентами. Ну вот как-то так, все. Именно уже в самом курсе, если интересно, вы узнаете про сервисы, где это делается все, как это все делается. Поэтому, если желание, то уже дальше сами разбирайтесь. Я буду заканчивать на этом. Все. Спасибо за внимание. Пока-пока.